СЛС против Ленки Пенки. А в рамках очередного четвертьфинала это предпоследняя четвертьфинальная игра. Проигравшая команда занимает шестое место, а победитель проходит в полуфинал. Соперник... В полуфинале еще пока не определен. Команда СЛС это Анастасия и Лиска Хохлушка. Ленки Пенки это босс Орги и Зефирка. Удачи девочкам. Ну и, конечно же, приятного просмотра зрителям. И огромное спасибо спонсору данного турнира Станиславу Григорьеву, он же Кумар. Если бы не этот человек, то и не было бы у девочек призов замечательных, которые они могут выиграть. А там, между прочим, за первое место спонсорка на 5 месяцев. ух Спонсорка на полгода, а согласитесь, как это... Круто и комфортно. Ну что, поехали. Пистолетка. СЛС начинает в обороне. Ленки-пенки будут атаковать. И по примеру того, что мы видели. А видели мы с вами уже один даст второй в этом матче. Даст второй этот завершился тем, что все печально было. В общем-то, камбэки там были. Это было круто. Но команда, выигравшая первую половину 10-5, проиграла вторую с разгромными просто щитами. Лиск-хохлушка-энтри-фраг перестреливает легко, практически без потерь своего лайфбара. Своих соперниц Анастасия. Подставилась, конечно, дико сейчас Анастасия. Но лиск хахлушка звезда этого раунда определенно расстреляла двух своих соперниц. Пистолетка остается за СЛС. И никак иначе. А такое можно только лишь... Констатировать нельзя никак с этим поспорить Кстати, Ленки-Пенки делают очень интересный мув э -э, Приобретают Галил Приобретение Галила после поражения в первом раунде Это всегда очень интересно Лиска хохлушка поняла, что чуть-чуть ошиблась. И не стоило бы, конечно, так сильно агрессировать на длине. Потому что соперницы еще и на удивление не с пустыми руками пришли встречать. Ну и в результате девочек э из команды СЛС оттянули на просвет. И, к сожалению, теперь точку-то... А Анастасия? Почему не двигаемся, Анастасия? Лиска хохлушка еле-еле выживает. И Зефирка с 20 хелспоинтами пытается зайти в спину к соперникам. Зависает не... Я в шоке. Я, ей-богу, в шоке, дорогие мои друзья. Но нереальнейший сейчас раунд Лиск с Анастасией выигрывают. Прям реально нереальнейший. Там 11 хп и что-то около еще того же оставалось. И в результате перестрелку сумели выиграть, даже невзирая на столь... Низкие лайфбары Кстати, в очередной распинку пинг У Лиски Хохлушки пинка, конечно, к сожалению Под 70, все остальные Плюс-минус с одинаковыми, ну хотя Если 10 и 33 это одинаковые, тогда Это странно Аркада на длину от игроков команды SLS немножечко не оправдалась Зефирка в упоре расстреливает Анастасию И Лиска Хохлушка Остается внезапно без напарницы В команде, пытается переспреить Первую из своих соперниц, и стрельба Вообще, ну не залетает, При да бомба хизбинпленд, вот, черт возьми, редкий случай, когда бомба установлена в матче 2 на 2, да еще и на такой карте, как раз вот на Мираже только-только это обсуждалось. Ну, не тайминговая флешка, что называется. Тем не менее, 18-14 хп против 19, но все-таки босс Оргий а, одерживает верх над соперницей, и это 2-1. А проблема тут, конечно, заключается первостепенно в том, что а, побежали вдвоем длину и не успели вовремя занять оборонительные позиции на случай аркады на зигзаг, а еще и, как вы можете заметить, у Ленок Пенок неожиданно ближний рез был как раз под зигзаг, поэтому, в общем-то, получилось все так, как и должно было получиться. Ну, какая-то же борьба и какое-то равенство-то у нас должно же быть все-таки. Здорово, брат, многое пропустил. Бакай, надеюсь, правильно прочитал. Приветствую, пропустили два матча. Две игры было уже 1-16-11, 2 16 1 Матчи закончились с такими Счетами Это третий матч на сегодня А матчей суммарно вообще будет 1-2-3-4-5-6-7 э, 8 матчей всего будет Но и один из них еще и будет Best of 3 То есть, в общем-то, два мы посмотрели Впереди еще 6. КСа сегодня будет как никогда много За это отдельное спасибо проекту «Женский эпицентр». Две ямки против... <кхм> простите, две ямки против двух калашей. Зефирка пытается перестрелять соперницу на гусе. Соперница с гуся очень быстро, кстати, текает. Анастасия вместе с Лишкой... С Лишкой, прошу прощения, Лизонька. А с Лизкой, конечно же, перестреливаю Зефирку. Босс Орги минус Анастасия и Лизка. Бесподобную стрельбу демонстрирует нам сейчас в перестрелке с соперницей на рекламе. Счет 3-1. Уверенное начало для СЛС, конечно, если бы не та ошибка, то сейчас счет уже был бы 4-0. Та ошибка, я имею в виду, э поджим панки и неспешное возвращение обратно в э плент. Ну, Лиска прокинула хаешку. Хаешка оказалась не у потому что выход-то на зигзаг. А вот тут хаешка сейчас, кстати. Ну, оп. Ну что, неужели Анастасия не услышала? Анастасия, Настенька, Настенька! Настена продала, увы и ах. А, продала, к сожалению, с, а, своим соперницам этот раунд, не чекая зигзаг, увы, увы и ах. А, Мариночка, если у вас лагает обновить страничку, лаги должны будут пройти. Просто, по всей видимости, после... между... Второй и третьей картой, которую сейчас мы с вами все дружно смотрим Вы, наверное, страничку не обновляли Там произошел разрыв соединения У меня, к сожалению, ОБС завис Крашнулся И после этого нужно было обязательно обновить вам, зрителям, страничку Я об этом говорил во время перерыва Но, может быть, вы отсутствовали А, может быть, не обновляли Вот, обновите, должно пройти Босс-орги и зефирка в очередной раз с зигзага штурмом пытаются взять точку А. Анастасию уже вырубили. И Лизка-хохлушка 36% в лайфборе. Хоккей, что вешает, Лизочка. Зефирк, тем не менее, все-таки ставит точку в раунде. Не совсем с той стороны, с которой хотелось бы а, увидеть эту точку команде СЛС. По факту получилось... 3-3. А, временная ничейка, и, и это приятно, хочу заметить, дорогие друзья. Это приятно, потому что это добавляет интриги. Вообще ни разу не понятно, на самом деле, кто здесь явный фаворит, а кто здесь аутсайдер. Мне кажется, таковых лично вот конкретно в этом матче не вижу. Не вижу. У всех все круто, у всех все замечательно и здорово получается. Каждый ошибается, мы все люди. Люди не могут не ошибаться. Но проблема у команды СЛС сейчас незаметно появляется, собственно говоря, в том, что не самым правильным, наверное, образом они сейчас распоряжаются своей экономикой. Не залетела у Лиски, 13 хп оставила боссу Оргей. Печаль, печаль, тоска, но у Анастасии появляется шанс, в общем-то, затащить, потому что одна из соперниц уже почти убита, ну и тут дело техники добрать зефирку, но что-то, кстати, Анастасия полагивает как-то, причем прям очень неприятно. Ну, на ходу пытается уже отстреливаться, как бы, вот хоть как-то, пусть хоть что-то получится, но, видимо, ничего уже не светит Анастасии, жаль. Жаль, продавили. Ну как жаль? Жаль команде СЛС, разумеется. Ленки, Пенки, то уж определенно такому раскладу рады. Как может быть иначе? У них вообще сейчас все шикарно. Они в слабой стороне вперед вырываются. Тут скорее вопросы к коллективу СЛС. Как так получается, что они в сильной стороне отдают большую часть раунда? Ну, это, конечно, большая часть на данный момент. Мы еще не знаем, с каким итоговым счетом первая половина закончится. Вдруг, например, 11-4... Босс Оргий лишает Анастасию третьей ее Её... полоски здоровья. А, ну и, в общем-то, как вы можете наблюдать, у нас с зигзага уже, очевидно, последует выход на точку. Ужасный ФК, согласен. Фасткап в последнее время действительно очень часто лагает. Я очень часто слышу от очень большого количества людей жалобы на то, что сервера стали вообще просто какашка. Uh, в плане в каком какашка? В плане того, что половину пуль не стреляет, а половина летит вообще, черт возьми, куда. 5-3. 5-3 и уверенный раунд от Ленок-Пенок. Пеночки пока что тащит. Я не про лаги, я а про проигрыш. А, uh, ну, тем не менее, это не отменяет сказанного. Я очень часто uh, по-прежнему слышу... Uh, Утверждение о том, что фасткап стал хуже. Они вроде бы как я слышал, я не знаю точно, но, но слышал, что э, Что лаги на фасткапе обусловлены сменой хостинга, где. Ну или серверов, где находятся. Сами сервера фасткап. Вполне возможно. Ну, расстреливают Леночки своих соперниц. Легчайший проход практически даже, в общем-то, и без борьбы. Очень уж закрытые позиции избрали девчонки из команды SLS на этот раунд. Возможно, эти закрытые позиции как-то и помешали им должным образом оформить прием раунда. Ну и до ретейка, как следствие, мы с вами не добрались. Разница в два раза. В два. Не просто в два раунда, а в два раза. Ну, это, в общем-то, в три раунда. Тем не менее... Есть эмочка и есть дигл а Лиска пытается реализовать Один из крутейших пистолетов в этой игре Но в то время как ее напарница По команде будет пытаться реализовать Эмку И здесь снова, увы и ах, закрытой позиции Попытка сыграть от тейка В исполнении СЛС Босс Оргий вырубает Анастасию и Лиска остается одна, одинеженька, 22 хп Было у босса Оргий Минус от Лиски последовал и хаешечка здесь финальная, да. Красивое завершение раунда. 7-3. Боль. Боль в лицах команды СЛС, скорее всего, сейчас наверняка читается. Девочки явно пока не могут найти себя на этой карте. Но, с другой стороны, раз они так распикали карты, я рискну предположить, что карта Дедаст 2 удовлетворяет как минимум большую часть этого сервера. Ну, раз... Если вдруг кто не в курсе. Карты определяются вычеркиванием по схеме бан-бан-бан-десайдер. Да? То есть все карты вычеркиваются. Последняя, которая была не вычеркнута никем, остается. Ну и раз уж все вычеркнули кроме Даста, значит все были готовы его играть. Значит у всех должно все по идее на нем получаться. Ну тут Зефирка просто без шансов. Да и босс Орги тоже, наверное. Скорее всего тоже без шансов. Потому что ответной стрельбы от Анастасии я практически не услышал. Она была... Но выстрелов было произведено не совсем много. И вот теперь, дорогие мои друзья, кульминация, наверное, в какой-то степени этой встречи. 8-3. Ленки Пенки в атакующей стране выигрывают большую часть раундов. Вот теперь уже это официально можно заявлять. Если до этого я говорил на счете 3-4, что, скорее всего, СЛС недовольны таким счетом, то уж 3-8 ну, однозначно не может их радовать. И, к слову сказать, вновь э, у команды SLS только один девайс. Ну, здесь, конечно, сейчас будет интересно, как этот девайс будет реализован. Лиска хохлушка справляется с реализацией своей позиции. В первую очередь здесь минус был сделан благодаря именно позиции. А, Зефирка погибает, и босс Орги одна против двоих. Ну, Анастасия, вероятнее всего, сейчас подберет автомат Калашникова, трофейный, да? Зигзаги. Должна, по идее, подбирать. А, тут М. -ка. Ну, окей. А, это ничего практически не меняет. Ну, а Лиска добивает вторую соперницу. Это, кстати, уже вторая перестрелка Лиски с соперницей, которая находится на рекламе, в которой Лиска зарекомендовала себя как достаточно качественный стрелок. Да, то есть, ну, вы сами видите, она постоянно на этой дистанции. Выигрывает перестрелки Когда у нее есть девайс Это тоже важно понимать С пистолетом она Ну, с пистолетом, согласитесь, любому Даже парню будет тяжело перестреливать уж Тем более девушке Хотя Лиска играет Выше уровня Как мне кажется Но это, возможно, субъективно 8-4 Прострелы начинаются Анастасию пытаются выку выкурить из точки они не просто... <смех> не просто с точки выкурили, а аж с сервера выкурили, дорогие друзья. Лиск-хохлушка пытается спасти ситуацию, оставляет 11 хп зефирки, но заканчивает. Ой, ой-ой-ой, но не туда. Не туда хаешка, конечно, прилетела. 2 хп штрафанула всего лишь. И я не очень понял, как так получилось, что Лиска вот такую позицию для приема избрала. Ну что ж, это девятый раунд для команды Ленки-Пенки. Моди появляется у Лиски. Надеюсь, что скоро вернется напарница. Вот смотрите, сегодня какой-то прям вот турнир кувырком, да? А, вылеты. Лаги на фасткапе периодически появляются. Да еще и ко всему в довесок а, девочки вылетают. Вот Моди вылетел. Но вылетел он, естественно, потому что Анастасия у нас вернулась на сервер. Но раунд придется Лиске сыграть одной. К сожалению, к сожалению, это будет, конечно, очень непросто. Плюс позиция, которую сейчас занимает Лиск, явно не совсем та, которую нужно занимать при вот такой расстановке сил. Зефирочка. Ну, отгоняет. Ой, какая хаешка. Ой, какая хаешка. Не было армора у Лизы, по всей видимости. 10-4. Привет, старенький КС, как раньше, в него все... Играть сейчас что еще... Ой, как, как сложно. Привет, старенький КС. Как раньше в него все играть? Сейчас... А, старенький КС, как раньше, наверное, да? В него в него все играть сейчас. Что еще? Турниры есть на него? Короче, очень много слов. И очень мало знаков препинания, к сожалению. Вот. Ну, в общем, есть, да, есть турниры. Редкость, конечно, когда они проводятся. Но вот в основном... В основном, дорогие друзья, радуют... Ребята из женского эпицентра. Частенько они проводят какие-то разнообразные ивенты для представительниц прекрасного пола, играющих на этом замечательном паблик-сервере. Поэтому им еще раз огромный респект выражают. Да, да и только так. К моему величайшему сожалению, все остальные турниры практически, практически пропали. Турниры любительского уровня, конечно, я имею в виду. Что ж, последний раунд первой половины. Пауза от команды СЛС закончилась. А для чего была взята эта пауза, я не сильно понимаю. Кстати, хочу заметить, что у Анастасии действительно какие-то проблемы с железками. Она снова вылетает со своего насиженного местечка. Добавляется бот. Конечно, бот, к сожалению, в этом раунде уже отсутствует. Лизка снова остается одна. У нее есть э -э -э только лишь... Только лишь пистолет. Только дигл. Надежда на то, что... Нет, надежда, дорогие друзья, 11-4. Надежда была, конечно, на то, что она попадет в голову, условно скажем, зефирки. Забрала бы с нее калаш и перестреляла бы соперницу с длины. Но тут чуть-чуть не получилось. Тоже по вполне себе понятным причинам. Потому что, я думаю, сейчас начнет действовать дизмораль. На команду SLS. Почему я так думаю? Потому что девочки Все-таки чуть более чувствительны, да, чем Парни, если уж парни на турнирах Порой сидят Сопли на кулак наматывают, то девочки Тоже вполне себе могут, конечно, такими Вещами заниматься, им как минимум это Позволительно а Парням-то как раз таки нет, но Справедливости ради, девочки же тоже бывают Достаточно боевые Последняя пауза от команды SLS, кстати, в данный момент заканчивается. Все это, естественно, сделано для того, чтобы Анастасия успела вернуться, и она вроде бы как успела к пистолетке. Главное, чтобы больше не вылетала. Также очень много жалоб в последнее время я встречал, связанных с античитом посткапа, да, то есть с ГГ. Многие люди просто его ставят, включают и ничего не работает У них начинает э, компьютер уходить в экраны смерти, начинают зависания э, Произвольные перезагрузки какие-то, в общем, главняк сейчас какой-то происходит с фасткапом э, Увы и ах, но они таким образом очень сильно аудиторию могут растерять И никакие потом турниры и форумы, которые они у себя там пилят, могут не помочь лиска как Лушка, вместе с Анастасией разбирают на запчасти. А иначе просто не сказать Зефирку. И остается босс-оргий да, находиться в точке. Ну, нужно дожидаться приближающихся оппоненток. Оппонентки уже, кстати, приближаются. И Лиска! И тут Лиска хэдшотом просто выигрывает раунд 11-5. Ошибка, конечно, у Ленок-Пенок, опять-таки, весьма и весьма читаемая. Да, это слишком агрессивная позиция. В пистолетном раунде Куда более интересно, находясь в обороне Сидеть просто в точке В пистолетке, потому что Ну что может сделать Глок Через всю длину Ну можно попасть в голову, но демейдж дилинг Будет просто смешной а Поэтому, конечно, всегда в пистолетке Рекомендуется для обороны держать как можно дальше Соперника, потому что Глок, ну не тот девайс С которым можно охотно сильно посопротивляться. Лиска хохлушка с калашом открывается под босса Оргий. Босс Оргий сразу падает. Неожиданно здесь у нас Зефирка с МПшкой находится в сайде. Ну и она падает вслед за своей напарницей по команде. Я также напоминаю вам, дамы и господа, что данный матч на вылет. Проигравшая команда покидает турнир и не проходит в полуфинал и занимает шестое место. Так что ошибаться сейчас уже нельзя ни одной из команд. Потому что один камбэк мы уже видели. Это в адрес команды Ленки-Пенки. Им не надо расслабляться. Ну и, конечно же, команде SLS. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Ведь опять-таки мы камбэк уже видели. А почему бы не посмотреть на второй? Лиска-хохлушка. О! Вот это было больно. Хороший хедшот, очень хороший хедшот сейчас был сделан. Ну, зефирка без девайса, поэтому в общем, не стоит даже надеяться на то, что зефирка, зефирка простите, сумеет спасти а раунд. <с> Пыталась зефирка спрыгнуть хотя бы, убежать просто подальше, но не позволили. 11-7. Ну, вторая половина уверенная пока что у СЛС, но надо не забывать, что она уверенная благодаря пистолетке. Мы еще толком не видели девайсного раунда И, вероятнее всего, увидим его еще не скоро Именно полноценный, обоюдный девайсный раунд Хотя сейчас все-таки босс Орги приобрела ФАМАС Поэтому, значит, все-таки будет обоюдный девайсный И ФАМАС на данной карте Я уже много раз говорил в матчах формата 2 на 2 ФАМАС здесь просто решает Но важно, конечно, занимать правильную позицию Сейчас босс Орги слишком широко стоит а в случае прессинга на длине, агрессивного прессинга, можно было бы и не уйти с этой точки Ну, две хаешки в сайт, достаточно хорошие Удается пробежать Анастасия, Анастасия пытается забрать одну из соперниц, но нет Вместе с Лиской Хохлушкой, к сожалению, обе девочки, представляющие команду СЛС, погибают Это 12-7 Простите а, Так вот Возвращаясь, возвращаясь к тому самому, о чем я говорил немножечко раньше команде СЛС нельзя расслабляться Потому что, как вы видите, первый же девайс на раунд Ленки Пенки выиграли И это очень тревожная новость на самом деле для коллектива SLS. Это может значить то, что во второй половине будут проблемы Маруся, это в Хламинго на следующую игру сменит никнейм А, хорошо, хорошо, большое спасибо Зефирка отдает позицию Лизки хохлушки А ведь если мы вспомним первую половину, то Лиска-хохлушка в этой позиции не отдалась. Зефирке не отдалась. Ну и Лиза бесподобно 2 минуса 12-8. Собственно, опять же, то, о чем я говорил, что нельзя расслабляться. И Лиска, прям, по всей видимости, готова. Да? Готова тащить, крушить и рвать. И пока удается, пока удается Статистика, во всяком случае, у Лизы весьма интересная 17 на 12 Справедливости ради не менее интересная статистика и у Анастасии Но, как я уже говорил, у Анастасии прям чувствуются какие-то проблемы, да То есть она дважды вылетала с сервера Там как бы... А периодические фрезы какие-то Хотя, заметьте, пинг у нее всего 12, да То есть сейчас был 10, до этого там даже встречался 8 Вроде бы пинг маленький но лаги все равно присутствуют. Вот такой он у нас Counter-Strike. Чудный и странный. Интересная флешка верхом. Удается, кстати, ослепить босса Орги. И напарница с никнеймом Зефирка не стала помогать. И Анастасия с почином. Наконец-то первый минус удалось сделать нашей многострадальной Настеньке. Ну, не получается совсем ничего у нее. Поддержим, поддержим Настеньку, пошлем ей лучи добра, потому что плохо, когда ты играешь, тебе нужно сейчас камбэчить, у тебя, возможно, потеряна мораль в связи с тем, что постоянные вылеты, ну и опять же, скорее всего, что-то в компьютере работает не очень хорошо. Интересная ХАЕшка на 25% здоровья прилетела сейчас под лиску хахлушку. Ну, также хочу заметить, что каждый раунд у команды SLS, по сути одинаков. И в этом большая сложность на самом деле для самих же SLS. Вот вам, пожалуйста, Зефирка понимала. Зефирка железно прям знала, что сейчас Анастасия будет открываться по длине. Но не было девайсов. Если были бы девайсы, может быть... Ленки-пенки сумели бы как-то противостоять соперницам. Но с диглами здесь, конечно, перестрелку выигрывать было очень проблемно. И в результате-то и не получилось. Но по факту, как вы можете заметить, уже становятся чуть-чуть очевидными действия э, команды СЛС. И здесь, на самом деле, достаточно простое решение. Нужно вдвоем вставать под одну позицию. Босс Оргий... Отправляется пушить Анастасию Теперь надо ноги в руки и бежать убивать э, Лиску Если хотят, конечно, выигрывать сейчас девочки, играющие за команду Ленки-Пенки А, ну тут выпала бомба Все, понял Теперь таймер полноценно работает э, на Леночек Ну и это уже означает то, что сейчас Лиске придется, хочешь не хочешь Открываться на длину, которую будут держать из ямы и это сверх неприятно, то есть придется разворачиваться и идти обратно в зигзаг, открываться в банку, которую тоже уже будут держать на тот момент. Ну, босс Орги, кстати, позволяет сопернице приближаться как можно ближе. Я не знаю, в этом есть и плюс, и минус одновременно. Нет четкой информации, и это минус. Но в соперницу будет проще попадать, и это плюс. 16 хп остается у Лизы после контакта с боссом Оргии. Ну и, конечно, главенство позиции здесь нельзя оспаривать. 13-10. Ну вы слушайте, что не даст, то... Какой-то интересный матч. На Мираже получилось в одну калитку, а вот уже второй даст, который мы сегодня с вами смотрим. Причем второй-второй даст... Ээ... Действительно, какой-то хоть КС здесь прикольный появляется. То есть, камбэки, интриги, скандалы, расследования. Все, что нужно. Все, что мы ждем от хорошего Counter-Strike. Две мки против двух калашей. И на этот раз стратегия поменялась. В этот раз Зефирка получает в голову отлиски, которая решила сыграть не с зигзага, а с длины. Босс Оргий должна будет сейчас принимать парный выход по длине, по идее, хотя это девушки, а как вы знаете, девушки порой могут на ходу поменять э, код раунда, передумать и уйти в Зигзаг, например. Ну, тайминги, тайминги для босса Оргий... Просто бесподобное отвернуться в тот самый момент, когда этого, конечно, категорически нельзя было делать. Приводит все это к хэдшоту, к гибели игрока обороны, к гибели возможности раунд взять. Вот что самое ужасное для Ленок Пенок. Ведь счет уже 13-11. Тут мои а, полномочия все. Черт возьми, все плохо. Сейчас объективно у Ленок Пенок все плохо. Они, конечно, по-прежнему впереди. Но доигрывать и доигрывать еще нужно Кстати, раунд, который и в предыдущем раунде разыгрывался да, То есть мета на раунд Как в предыдущем раунде Только теперь зефирку поменяла босс оргий А в целом ничего не поменялось Глобально тот же самый раунд Ну, сейчас надо думать, зефирка теперь получит Те же самые тайминги, да Ну, не работает Не работает эта мета на раунд Я практически уверен, и сейчас не сработает Хаешка просто на 62% здоровья. Минус отлиски и 13-12, дорогие мои друзья. СЛС набирают обороты и камбэк уже совсем-совсем не за горами. Ну, проблема тут, конечно, самая основная у Ленки Пенки. Э, у Ленок Пенок, точнее. Заключается-то она в элементарном, на самом деле. да, То, что девочки то одна с автоматом, другая с пистолетом. А, то одна аркадит, а вторая не аркадит Тут надо понять, что это же 2 на 2 И соперницы стали ходить вдвоем постоянно Ну и, в общем-то, для того, чтобы их перестреливать И аркадить надо, наверное, тоже вдвоем Либо просто воздержаться от этого, что еще проще Хотя я и сам играл в Counter-Strike И знаю, насколько тяжело удержаться от каких-то либо аркадных действий Но сейчас СЛСовцы... Как-то странно это звучит Знаешь, что это девушки СЛСки, давайте, наверное, так скажем В общем, девочки из команды SLS Делают медленный раунд Да? Это слоу и Лизка-хохлушка уходит в зигзаг И именно оттуда сейчас будет пытаться сыграть В то время как Анастасия будет играть с длины Такие раунды мы видели в начале Второй половины Причем неоднократно их видели Их было там порядка четырех, наверное 5, если не больше но сейчас уже не совсем сработала, Лиска хохлушка открылась И ее, естественно, прочекали Потому что быстрого выхода по длине не было Пришлось ждать э, выход Выход зигзага Лиска перестреливает босса Орги, Но остается 34 хп Хаешка за спину залетела А Лиска выжила Ачивмент unlocked, черт возьми Выжившая Вот какое достижение сейчас зарабатывает Лиска Хае за спину при этом нелетальная для нее. Замечательно. Бесподобный раунд. 13-13. Хотя здесь, конечно, по большей степени, мне кажется, Ленки Пенки сами себе напортачили. Но в целом получилось хорошо. Вот. Обоюдно хорошо. И главное Анастасия. Она, может быть, и не так часто убивает, как хотелось бы. Но играет роль отвлекающего игрока и эта роль постоянно срабатывает. Лиск-хохлушка минус босс-орги зефирка. Остается одна. И это хэдшот от Лиски. Лиск разошлась. Да, смотрите. А? Отнимите у нее мышку с клавиатурой. А то она сейчас всех здесь поубивает. 14, 13, 28 на 13 статистика у Лиски. Вы только вдумайтесь в эти цифры. 28 на 13. А теперь, многоуважаемые парни, как часто вы настреливаете такую статистику? Вот все, все, кто заходит и говорит, что женский КС неинтересный Как часто вы настреливаете 28 на 13? Анастасия пыталась сейчас сыграть в аркаду Поняла, что тут вообще как бы делать нечего Лиска забирает зефирку И теперь босс орги одна против двоих Да, ФАМАС опять же крутой девайс Но там Лиска хохлушка на другом конце провода, понимаете? Вот в чем дело кстати, 15 хп остается. Анастасия. Ой, ну зачем, Анастасия, присаживаетесь-то вы? Ух ты! Минус лиска. 5 хп осталось. Не долетела хаешка. Нужно было раньше ее кидать. Ну, тут опять же, как смотреть на эту ситуацию? Позиционный перевес, конечно, у босса оргий. Однозначно. Она на контроле бомбы. А перевес по лайфбару за Анастасией. 65 хп, я думаю, здесь даже не о чем Говорить, но Одна пуля Убьет босса Орги Но Анастасии еще нужно Попасть этой одной пулей, мы же все точно Помним, что есть полагивание Есть подергивание И вот сейчас, например, босс Орги просто Прострелом может закончить этот раунд Но нет, два Два, черт возьми, ХП остается у Анастасии. И этот важнейший минус, я считаю, в данном раунде делает именно она. 15-13. Матчпоинт. Либо один, либо два раунда мы еще увидим в этой встрече в основном времени. А, и, конечно же, потом либо овертаймы, либо не овертаймы. В общем, сейчас все будет зависеть от того, как девочки в атаке. Смеют справиться. А это аркада в банку и... Вот Анастасия! Вот Анастасия! Ну чего же вы, Арабели? Надо же ведь было идти и сразу разменивать. Ну, 15-14 надо понимать, да? Потому что Ана... Анастасию сейчас будут с двух сторон зажимать. Ну, Настенька поборолась. 7 хп. Уау! <сосых> <сых> Анастасия! Бог ты мой, на лоу! Просто на лоу ХП, будучи чередовенькой вытаскивает! Вот это да! Она не вытаскивала все раунды до этого, для того, чтобы оставить силы именно для этого раунда, дорогие друзья.